Получить приглашение от самого старателя, который станет первым номером, это превеликая честь. Думаю, она будет подходящей женщиной для столь выдающегося героя. Она была словно лед, но я будущего. Мое звание и слава второго номера легко убедили главу семьи Химура принять мое предложение. Однако, хоть и понимая, что это брак по причуде, ради своей семьи она вышла за меня замуж. Любишь цветы? Да. Они... Не может умереть. Скоро он должен выйти к публике. Скорее бы увидеть его жалкую рожу. Жду не дождусь. Энзи, мама, Фуюми, Натсо, Шота. Смотрите на меня Садна дна ада. Раз у тебя выходной, помоги мне с тренировками причуды. Я пошел. Причуда огня в нем раскрылась сильнее, а вот физически он больше унаследовал гены мамы. <связывая> Юми, почему мне нельзя учиться при чуде? Не знаю. Как... Папа, я так долго тренировался. Смотри на меня. Посмотри, какие у тебя ожоги. Найди себе друзей в школе. Все уж смотри на меня, старатель. <связывая> Можно хотя бы раз? Нельзя. У тебя тренировки. Что-то ничего не сделал. Но и папа тоже хорош. Совсем бросил нас. Раз мы не получились. Завел ненужных детей. Вот такие вот у нас герои. Иди, лучше сестру, доставай. Ты тоже не хочешь меня слушать нацию. Я говорю с тобой, потому что никто другой не поймет. Ты ведь знаешь, что женщины в нашей семье никуда не годятся. Опять... Твоя. Забудь об отце. Оглянись вокруг. Да что ты вообще знаешь? Книжку какую-то прочитала. Бабушка была бедной. Вот тебя и продали ему. У тебя выбора другого не было. И в итоге родился я. Ты тоже виновата. Я родился раньше, чем нужно. Однажды мой огонь изменил цвет. Ясно. Это моя врожденная способность. Какой же я крутой. Черт. Почему в такие моменты я всегда начинаю плакать? В а выходные приходи на гору Секота. Что ты сейчас видишь? Не смотри так. Не смотри. Не плакать. Ты не пришел на гору Секота. Но если бы я выступил против Тоя и хорошенько врезал, снова назвал меня мамой. Умал, раз ты больше не можешь сражаться, то теперь все на моих плечах кажется, я... я Прошу прощения за нашего сына. Мы пришли не для этого. Пожалуйста, встаньте, уважаемые. Мы расследуем, как он выжил и как превратился в злодея. Кто бы мог подумать, что детское упрямство выльется в такое, хоть и вправе меня ненавидеть, понял. А ты крутой. Сейчас снаружи настоящий ад старых пару дней. У вас нет выбора, кроме как сражаться. Ваша семья не должна разбираться с этим одна. Почему? Сейчас все иначе. Короче говоря, три лучших героя объединяются. Согласен встать и идти, если мы с твоей семьей подставим плечо. Только на время боя стои. Да. Я в целом придумал, что ответить, но нужно уточнить один момент. Что такое «Один за всех»? Мы должны узнать, что это такое. Простите, что занял канал. Скорее всего, Шигараки нужен я. Почему я проснулся, а ты нет? Тело Мидории ведь в порядке? Вроде бы да. Мидури... Я бы хотел поговорить с Эдзаку Мидорией. Сейчас он должен быть наедине со Всемогущим. Со Всемогущим? Старательский. И теперь с ним Всемогущий. Что же такое «Один за всех»?